Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас майка в четырех размерах xl Вот параллельно все будут размеры. Ну, кто со мной, те знают, как я делаю. Те уже привыкли к моим к моему подходу. Э, вот она схема. Можете прям прямо сейчас заскринить, потому что я ее буду рисовать потом в процессе. Она у вас будет под руками уже в готовом виде. И вот с сантиметрами, чтобы мы бы могли сверяться по сантиметра. Потому что это я уже дорисовывала потом, когда уже обработала готовые маечки. Так, что я буду делать? Я вяжу параллельно две майки. Одну я вяжу из Alize Baby Best. Это детская пряжа, но я безумно ее полюбила. Она насколько приятная. Конечно же, она не годится на жаркие дни. Но вот на такое прохладное лето, которое в некоторых регионах есть, оно вполне себе подходит. Значит, что у нас в составе 90% акрил и 10% бамбук. Вот, вот кто еще не пробовал, ну, ну такая приятная она, вообще шелковистая, приятная и в работе, и к телу. Ну, она детская, да, поэтому понятное дело, что для детей делают качественно да значит расход 200 граммов у меня ушло на мой размер м на S будет то же самое ну а на lxl плюс 50 граммов 50 и плюс 50 вот то есть 300 граммов ну, три мотка нужно покупать. Что хочу сказать для девочек с Украины. Леночка уже работает ну, на, на те почтовые отделения, где есть, ну, где работает новая почта. Вот, и понятное дело, что, что сейчас работают только с, с тем, что есть, я, Леночка, просила передать, поэтому я вам передаю, но пряжи Alize Baby Best у нее есть в складе, так что есть из чего выбрать, цвета там нежные, не броские, не яркие, ну, в общем, прекрасные цвета и цена бюджетная. Вот вторую майку я вязала вот из этой пряжи, девчонки. Это мне досталось по наследству. Э, в счет рекламы мне ее дали. Она у меня с люриксом лежала, лежала. Я люрикс не люблю. Те сейчас вам на 10 минут расскажу. Ну, в общем, решила я просто проверить, э, потом взять тоньше спицы и проверить, просто проверить размер. В итоге я безумно довольна получилось у меня две разные модели вязала я вот по размеру м и ту и ту ну это как бы немножечко такая такая stretch пряжа сейчас я вам скажу сколько здесь у нас метраж тут поле полиестер полиэстер ну в общем всякая фигня вискоза но я посмотрела чем можно заменить то можно заменить который вот хлопковая пряжа будет тоже хорошо и сегодня прямо зашла в магазин вспомнила вот эту Ализе Дива стрейч вот чем можно заменить это в том случае если вы хотите вот посмотрите я положила да, не видно вам вот насколько она меньше получилась за счет того что другая пряжа но она в обтяжку вот это вот свободненькая с этими размерами но если вы хотите в обтяжку берите вот эту стрейч пряжу здесь у нас под 25 граммов 100 метров то есть, то есть в 100 граммах это 400 метров метраж так забыла сказать здесь метраж метраж у нас цвет это 450 если вдруг здесь у нас 240 метров 100 граммах вот а здесь 400 то есть пряжа тоньше и она такая стречевая немного вот такой вот у меня получился эксперимент что то есть вы можете связать два варианта либо взять эту пряжу связать свободный топ либо взять тоньше пряжу и, и связать по пляжечку этот как бы мастер-класс он базовый ну как бы саму основу я вам здесь показываю как пройму рука, э, пройму, горловинку, подгибка низа здесь, в общем, как обвязка, вот эта китлевка это все в этом видео. Узор сам у меня два видео, вот этой сетки, это я под видео в описании выложу этот узор и в круговую, и поворотными рядами, оба способа. То есть вы просто потом по этому видео которая сейчас смотрите подставите узор то есть на узоре я здесь не останавливаясь только на нюансах размера вот либо же вы можете любой узор взять какой вы хотите и подставить уже подойти как бы количество петель и плотность вязания либо знаете делают вот одну полосу как вот ажурного узора да и хватит и тоже украсить а мне вот вот это вот мне понравилось просто так как есть. Ну, она с люриксом, да, поэтому она мне как бы и, и так нормально. Единственное, что хочу, если будете вязать сеткой, то я прям утюжком прям хорошо разутюживала, прям хорошо-хорошо разутюживала, девчонки. Поэтому вот этот нюанс, она очень такая, вот эта сетка изначально такая чин -чин, сжатая. Ее надо, и не бойтесь, Baby Best и Cotton gold, и Cotton Gold утюжить. Они хорошо переживают вот эту вот пар отпаривания вот и на манекене потом я вам в конце покажу как выглядит разница в чем этих двух маек. Ой, забыла сказать про спицы девчонки спицы 3 миллиметра и 4 миллиметра и должна вам сказать одну вещь что самое интересное что вот эту вот я вязала Сетка, которая больше 3 миллиметра а вот эту стрейч я вязала спицами 4 миллиметра И вот такой вот почему так, я вам объясню, потому что здесь нужно вязать посвободнее, потому что неудобно вязать толстыми спицами вот эту вот сетку. Поэтому спицы должны быть чуть потоньше, чем положено. А здесь пряжа стрейчевая, поэтому взяла четверку, а получилось, что оно сжалось. Да? Поэтому вот так вот я вам говорю так как есть вы приспосабливаетесь на образце и по образцу уже определяетесь какими спицами вам вязать набор петель по размерам вот оно соответствующее количество петель S M L XL я вяжу M 188 петель а вы выбираете свой размер так набор петель и нижнюю планку я буду показывать на белом топе я начинаю с того что набираю на спицы 3 миллиметра петли петли вот этим вот а, покажу, каким способом потому что мы будем делать подгибку поэтому максимально как бы таким чтобы не уплотняющим способом значит я набрала одну петлю и сделала узелки дальше вот таким вот образом 2 3 4 6 7 8 вы набираете свое количество первый ряд просто провязываю пока не замыкаю в кольцо просто провязываю один ряд лицевыми петлями здесь немного неудобно при этом наборе но вы уж потерпите это всего лишь первый ряд вяжу ряд лицевыми петлями так ряд я провязала теперь смотрите теперь выравниваем обязательно чтобы не было перекрученное Эту последнюю петлю, я ее провязала, но ее не надо провязывать. Последнюю петлю мы одеваем на первую. И остается у меня 180 петель. И далее вяжу по кругу лицевыми петлями. Вот здесь вот можно обозначить начало ряда маркером. Что я и сделаю. Потом это нам нужно будет для узора. Сейчас не особо нужно. Но чтобы не потерять... Обозначаем начало ряда маркером. вяжу так как это в круговую, за переднюю стенку. Не назад, за заднюю, а за переднюю. Чтобы петлю развернуть, чтобы не было скруток. Итак, я провязала 14 рядов. Вот смотрите, по кругу 14 красивых рядов. Чулочной гладью. лицевыми петлями. Вот мой маркер. И сейчас мы просто соединим это все. Дело. То есть подошьем низ. Значит, что мы делаем? Мы вот сейчас вот здесь хорошо видно эту первую петельку. Значит, первым делом мы переснимаем вот эту петлю. Я сразу ее разворачиваю и эту же петлю мы поднимаем. Вот она и поднимаем ее уже и провязываем две петли вместе лицевой. Есть. следующая петля переснимаем далее уже смотрим здесь главное не попасть в одну и ту же два раза так я по-моему от камеры ушла сейчас я вам еще раз покажу раз здесь вот смотрите так вот она видите здесь у нас прицеплена а вторую следующую мы и цепляем и провязываем далее вот она подцеплена а мы цепляем следующую и таким образом проходимся по кругу поднимая край и как бы пришивая его так вот я прошлась прошлась прошлась весь круг последние мои петли Смотрите, вот замыкаю я кольцо и последние петли поднимаю и перехожу на. Итак, когда мы провязали в длину нужное количество рядов, ну то есть в сантиметрах меряйте, потому что длина длину вы будете корректировать по себе. Что мы делаем? Нам нужно закрыть. Мы делим на поворотное вязание, закрываем петли проймы. Для начала по 8 петель. И у нас получится разделена передняя и задняя деталь вот таким вот количеством петель. 76, 86, 96 и 106. Каким образом? Смотрите. Я закрыла 8 петель. Сейчас я покажу как. Провязала 86 петель и закрываю вторую пройму. Снова закрываю восемь петель. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, и у меня осталось 86 петель вот она где она вот она одна пройма и вот она вторая пройма и две детали вот сейчас я буду вязать спинку вот эту вот одну деталь сейчас у меня 86 петель и я вяжу первый ряд просто провязываю до второй проймы и так провязала я ряд до конца поворачиваюсь теперь вот эти петли вот вторая половина у меня остается на этих спицах их можно переснять чтобы не мешали но я не буду значит теперь я буду закрывать петли проймы сейчас я нахожусь вот в этой точке я довязала ряд здесь я в начале изнаночного ряда закрываю три петли вот теперь мы, мы в начале каждого ряда будем закрывать петли 2 3 и вяжу ряд до конца. То же самое будет здесь. Вяжу ряд до конца. Так, довязала ряд до конца, повернулась теперь здесь. То есть мы начали с лицевого ряда, с изнаночного ряда. А здесь в лицевом ряду. Теперь второй раз. Два. Три. И вяжу ряд до конца. То есть вот они 3 да ряд до конца в начале ряда закрою 2 потом в лицевом ряду 2 потом три раза по 1 1 3 вот таким вот образом в каждом в начале каждого ряда и так сейчас я вам покажу что у меня здесь значит вот я отделила провязала здесь вот они 8 моих и здесь сейчас подниму вас и здесь 8 и вот пройма видите 3 2 и 3 раза по одному раз два три здесь тоже самое вот 8 3 2 1 2 3 теперь я вижу ровно на данном этапе у меня здесь 70 петель вот ваше количество то есть далее это был скос далее мы продолжаем вязать ровно до выреза горловины это у нас спинка вот. Сколько вязать будем? Я вам потом скажу. Вяжем ровно так вот мой конспект, девчулечки. провязала я от начала проймы 46 рядов. Э -э вот вы уже у вас уже схема если в сантиметрах, так что сверяйтесь, пока я отталкиваясь от рядов, и буду делать вырез на спинке. Значит, вот что я посчитала. Закрывать будем средние 14 петель. И вот по бокам у нас для каждого размера у меня это 28 петель с каждой стороны. У вас свое число. Значит, я провязываю 28 петель. 3, 4, 5. Хочу показать вам визуально эту пройму. Вот она. 5, 6, 7, 8. теперь 14 закрываю 14 у меня заканчивается ниточка я поэтому привяжу сейчас здесь чтобы узел потом спрятать в окантовку так проверяю здесь раз два три 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять, у нас 13 14 восемь. так вот и теперь я вяжу вот этот ряд до конца и следующий пока потом будем делать сокращение так я провязала теперь с этой стороны я закрываю со стороны горловины закрываю 3 петли вот в каждом лицевом ряду я буду закрывать по 3 петли 1 2 3 и вяжу ряд до конца обратно и снова в начале следующего ряда я вяжу 3 закрою 3 петли и так раза. Два, три, четыре раза 2 3 4 и так вот я сделала 4 сокращения смотрите 1 2 3 4 теперь я здесь нить обрезаю по длине чтобы потом было чем сшить я буду сшивать крючком и оставляю нить же я привязываю так подождите у меня здесь осталось 16 петель 11 21 26 плечика это петли которые остались на плече. и здесь я привязываю нить и второе плечико довязываю точно так же теперь в изнаночном ряду потому что здесь горловина у нас попадает на изнаночный ряд вот началом изнаночного ряда мы будем делать вот эти вот сокращения по 3 петли Прям сейчас я и начну. И точно так же довязываем. Три петли. Раз. Два. Три. Бежу ряд до конца. Следующий. И в следующем изнаночном делаю то же самое. Итак. Вот смотрите моя спинка у вас будет точно так такой же вырез только ширина плечика меняется почему так я вам объясню потому что маленький размер красиво тоненькая лямочка а чем больше размер тем лямочка должна быть шире вот это моё по моим ощущениям вот так вот чем дальше тем Ляммочка <смех> больше закрыть. Вот мне так кажется. Не знаю, может, вы со мной не согласитесь. Вот. Может, это мой комплекс плюс 10 килограммов. Я что я делаю? Я меняю спицы. Да? буду вязать переднюю деталь. Там я петли оставляю открытыми вот потом для сшивания пока они у меня тут гуляют и я перехожу на переднюю деталь которую мы вяжем полностью идентично спинке То есть я начинаю с изнаночного ряда потому что лицевом мы хотя тут в принципе это и без разницы можно начать ну да ладно уже раз уже сказала так привязываю ниточку и начинаю вот отсюда от трех петель закрытия то есть 8 у нас получается по центру по пройме а здесь привязываю нить начиная с 3 петель сейчас вяжу точно так же как я вязала спинку точно так же идентично все по вот этой вот схеме 3 петли закрыла 3 петли 2 2 3 раза по 1 все очень схема у нас есть раз два, три. мы поехали дальше Итак, я провязала значит переднюю деталь 24 ряда ну вот от, от начала проймы вот, всего 24 вместе с вот этими сокращениями смотрите полностью одинаковая деталь вот видите она пока короче чем спинка сейчас я начинаю делать вырез здесь вырез здесь <coughs> мы делаем так значит вот от начала проймы до начала выреза 24 ряда вот здесь вот я написала сейчас мы делаем то же самое, закрываем 14 петель. И здесь у меня 28. Значит, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Закрываю средних четырнадцать и 14 и здесь должно остаться 28 проверяю 1 4 5 6 28 все правильно теперь вижу этот ряд до конца потом следующий и со следующего лицевого я делаю вот этот вот округление каким образом здесь у нас четыре раза по три Здесь у меня будет 3, 3, 2 и 4 раза по одному. Раз, два, три, четыре. Давайте я вот здесь вот перерисую перед... сокращение для передней детали. Значит, здесь у нас 14. 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Таким вот образом делаем сокращение со стороны горловины. Так, вот вырез. 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4. И далее я продолжаю вязать ровненько вот это плечика. Вот. Пока у меня не будет 56 рядов в высоту от проймы. Вот. Общая высота. Точно такая же у нас на спинке. То есть вот здесь вот. У меня ровный сектор ваше количество рядов высоту либо корректируете по себе смотрите я довязала Оно скручивается это мы все исправим. и теперь мне нужно закончить вот здесь вот я одену спицу любую я взяла крючок То есть здесь я провязала 56 рядов высоту от проймы Сравняла это все дело. Теперь крючком уберу плечика спинки, видите, и плечика передней детали. Так вот сложила Так, и беру прям вот эти, видите, у меня здесь нить осталась, и здесь я это рабочая, которую я прям двумя и сошью Можно одну, захватила две петли. Ну вот так вот две петельки я сделала двумя и одну обрежу обрежу вот эту вот то есть я ее убила от края и все я убрала потому что эти ниточки у меня такие как сказать непослушные хорошо я затягиваю вот так вот плечико у меня сшито теперь я привязываю рабочую нить здесь вот с изнаночной стороны и теперь точно так же как на спинке девчонки мы начинаем дублировать только теперь у нас это на изнаночной стороне эти все сокращения Так, и мы их делаем здесь прям сейчас начинаем с 3 вот он наш вырез и с этой стороны на изнанке, на изнанке мы делаем эти сокращения и полностью вяжем так как так 2 3 дальше будет сейчас у меня три 3 2 раз, два, три, четыре, все точно так же и потом кусочек ровно до нужного как бы нужной высоты, вот сколько у вас. Итак, вторая связана, половинка теперь у меня здесь, значит ниточка, я выворачиваю. Мне нужно лицевыми сторонами вовнутрь сложить таким вот образом и то же самое делаю я сшиваю плечкоус по текучей ниток крючком и нам остается только петлевка обработать это все дело. начала я уже даже обвязывать вот я разутюжила маечку свою и обвязала одну но показывать вам буду набор и саму петлевку на вот этом вот белом топе потому что гнее э, значит э, по пройме вот наш вход в рука мы набираем вот оно количество петель для каждого размера 95 я набираю сто сто э, хочу обратить внимание что э, это ориентировочная цифра в зависимости от того как вы вяжете тут же или слабее или спицы тоньше взять э, может плюс-минус 10 петель ну плюс нежелательно вот минус 10 можно у меня это вот, получается ой что самое важное, девчонки, набирать мы начинаем, вот с изнанки, так как мы будем делать китлевку. вот видите, я уже несколько раз это все дело, вот, кстати, у меня ниточка, я сюда благополучно привяжу, что еще хочу сказать, все неровности, все ниточки, все вот это у нас спрячется в кетлевку, так что не боимся никаких ступенек, набираем, Петли вот здесь вот я вот так вот визуально, да, нет какого-то определенного правила. Единственное, что вот здесь, вот далее, где уже у нас нет сокращений, то я набирала два ряда, один пропускала. То есть два через один. Вот, кстати, вот видите, раз. Два. Один ряд пропускаю 1-2-1 пропускаю вот таким вот образом по кругу набираю петли вот с изнанки так значит я вязала 10 рядов вот в обеих своих моделях у меня по 10 рядов вы же можете вязать меньше или больше девчонки Тут в зависимости от того, какую ширину вы хотите. У меня где-то полтора сантиметра, приблизительно. Значит, что мы делаем дальше, вот 10 рядов я провязала, и теперь, смотрите, я беру крючок, вот эту правую спицу протягиваю, чтобы не слетела, и теперь вот первая петля я опускаюсь вниз в начало основание этой петли, вот оно, и ввожу крючок. Далее с изнанки. Здесь смотрите, очень важно, чтобы вот этот вот край попал сюда, то есть спрятался в окантовку, в эту кетлевку. Значит, ввела крючок, теперь со спицы снимаю петлю, захватываю рабочую нить и увожу, вывожу сюда. И петлю есть теперь следующая смотрите вот здесь вот может быть дырочка ничего прям под петлю чтобы вот это все все вот эти ниточки все у нас ушло э, в эту кетлевку и спряталась снимаю петлю провязываю вытаскиваю и провязываю ту которая была у основания дальше снова снимаю провязываю и провязываю здесь это мешает пока ну ничего не сделаешь так и так далее важно не сместиться попасть под вот ту петлю да. вы когда набьете руку она уже очень быстро получается очень аккуратно и красиво и это китлевка я с тех пор как научилась ее делать я прям в восторге и так мне нравится обработанный ею край что я ее использую по максимуму и так по кругу до конца вот так вот смотрите по кругу это все выглядит здесь изнанки эта цепочка а с лица вот такая вот прекрасная раз прекрасная китлевка и вот конец я вам хочу показать как доделать этот конец последняя петля и еще одну вот таким вот в холостую провязываем, далее отрезаем нитку и выводим ее сюда. Вот. Это, кстати, видите, не продела я во время вязания, поэтому я как бы продеваю сейчас вот эту ниточку вот так вот продеваю, а потом даже не обрезаю, а продеваю в эту Петлевочку, и все Обрежу здесь. Вот. Вот. вот таким вот образом, и далее здесь у меня это уже майка готова. Здесь точно так же. Я сейчас просто скажу вам, сколько петель нужно набрать. И далее разутюжечка так значит, вот я набрала петли горловины для горловины. У нас 90 ось, 100, 110, ось, 120 и 130 окружность. Тоже может колебаться. Смотрите, и, и, ориентируйтесь вот больше интуитивно, да, потому как вы вяжете, и уже по пройме вы как бы, уже будете понимать. Ну, в общем, тоже я вяжу я 10 рядов и точно так же делаю китлевку. Точно так же второй рукой. Итак, вот она, маечка на манекене, та, которая беленькая. Вот смотрите, она такая свободненькая. Ну, на манекене свободненькая, на мне она чуть не так свободненькая, но ничего. Пока показываю на манекене, еду в отпуск, покажу вам обязательно на себе, сделаю вам съемку и выложу обе маечки. Так что не волнуйтесь, не переживайте, все вам покажу. Вот сейчас просто показываю разницу между той и другой. Так, и вот вторая. Это в обтяжку. Видно, да, девчонки, что это более в обтяжку. Ну, манекен, опять же, меньше меня размером, поэтому на мне она будет в обтяжку. И тоже следите за каналом, я обязательно покажу на себе. Вот, ну, вот такая вот эта маечка получилась. Вяжите, девчонки. Тут можно взять секционную, кстати, пряжу и тоже гладью связать. Такая базовая, классическая маечка, девчонки. И ничего сложного. И я думаю, вам такая классика вполне себе пригодится. Потому что это классика играйте, как хотите. А, я забыла еще сказать, что низ и... Ру э обвязку можно сделать резинкой. Это по вашему желанию. То есть и внизу резинка, но мне почему-то майка с резинками не нравится. Мне нравится вот так вот, чтобы она туда упала и себе валялась там, там, где ему хочется. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика Школа рукоделия. Всем пока-пока.